Так, и, значит, вот мы, смотрите, попрямую ногу, да, выдавите вот туда вот вниз со стола, чтобы она подтягивала сама. Это придерживайте рукой, ассистируйте мне. И... О, опять защёлкало. Ну, Слышно, да? Руки не держите. Со сложными пациентами приходится uh -huh. посложнее делать. Нет, теперь мы перевернемся. Сначала вот так. подождите, подождите. Uh -huh. вот, теперь вот так. Придерживайтесь, просто чтобы у нас не соскользнулся слова. Uh -huh. Приходится, чтобы вот еще был ассистент. Это дочь. О! Помогает матери. Теперь сюда на живот ложитесь. На живот, на живот помогайте опускаете ну, ногу расслабляйте. вот еще не держите не держите мышцы расслабили О. все переворачивайтесь на спину еще сделаем mm -hmm. со стороны спереди человека да ну а с вами был реколлах в подписывайтесь на наш канал я в следующем видеоролике покажу еще кое-что а пока с вас подписка и лайки